В этом видеоролике я хочу протестировать систему оплаты в тайских батах в интернет-магазине «Лучшая из Таиланда» Best from Thai. Ко мне обратился мой знакомый массажист и попросил заказать тайские бальзамы для работы. И поэтому я буду пользоваться тем списком, который он хочет заказать. А оплату хочу произвести в тайских батах. Итак, составляем заказ. В настоящий момент у меня выставлена валюта рубли и все цены на сайте я вижу в рублях. И как обычно составляю заказ, добавляю товары в корзину. В настоящий момент на сайте проводится акция и как видите периодически всплывает Окошко э, с предложением «Добавить пода подарок в корзину», поэтому пользуюсь этим предложением и добавляю. Итак, заказ я составил. Как вы видите, общая сумма его составляет 5837 рублей. 1837 рублей и теперь я хочу оплатить этот заказ в батах для чего мне нужно это сделать ну во-первых я хочу протестировать как это работает во-вторых я знаю что если я оформляю заказ в батах то у меня будет на почте уведомление для таможни которая поможет мне в случае если таможня захочет насчитать лишние таможенные платежи и лишние налоги за мою посылку. В этом случае я смогу им показать данный документ, в котором будет указана реальная стоимость товара, уплаченная в тайских батах, и этого документа будет достаточно для того, чтобы оградить себя от возможных проблем с лишними таможенными платежами. Кроме того, оплачивая заказы в тайских батах, у меня появляется возможность оспорить с поставщиком этот заказ в случае, если ко мне посылка не придет по каким-либо причинам, либо если ко мне придет посылка, а содержимое ее будет не соответствовать тому, что я заказывал. В случае с, с интернет-магазином BestFromType это вроде бы не настолько критично. Никогда здесь не возникало э, проблем. Но тем не менее лучше иметь такую возможность. На случай, если будет какая-либо техническая ошибка, сохранить себе такую возможность. Итак, в правом верхнем углу. Сайта я меняю э, валюту рубли на тайские баты. Это буковка Б. Страница перезагружается. И общая стоимость у меня составляет уже 2869 э, тайских бат. Переходим к оформлению заказа. Поскольку я ранее уже э, делал покупки на сайте, у меня автоматически подтягиваются мои данные. Если же вы новый клиент, то в этом случае вам нужно зарегистрироваться, указать имя, фамилию, email адрес. Э, адрес доставки и номер телефона желательно тоже указывать. Так, я же указываю свои данные. Перехожу к оплате и здесь нужно будет нажать на единственный возможный вариант оплата банковской карты без процентов через форму оплаты. К оплате принимаются банковские карты Visa, Mastercard и в том числе система МИР, выпущенные банками России, Украины, Белоруссии, Казахстана и так далее. Нажимаю на этот способ оплаты и я вижу подтверждение заказа, что заказ успешно сформирован. Менеджеры уточняют на складе комплектацию вашего заказа. После, уточнень... После уточнения вам пришлют письмо с ссылкой, перейдя по которой вы попадете на страницу с формой оплаты э, для оплаты банковской карты. Так. Ну а я перехожу в свою почту и мне э, на самом деле пришло уже письмо э, от интернет-магазина лучше из Таиланда». Э, спасибо, что оформили заказ на нашем сайте. Все позиции в наличии для оплаты заказа перейдите, пожалуйста, по этой ссылке. Я нажимаю на ссылку и открывается вот такая форма. Здесь мне нужно указать свой адрес электронной почты. Именно на этот адрес придет подтверждение от системы Omis. И нажимаю на кнопочку Pay by Card. Заплатить картой. Открывается вполне понятная всем форма, в которую нужно ввести данные карты. Я указываю все необходимые данные для оплаты картой. С этой процедурой большинство из вас, наверное, уже знакомы. И нажимаю синенькую кнопочку э, заплатить сумму в батах выводится подтверждение о том что платеж прошел успешно и э, документ э, об оплате будет выслан на мой адрес электронной почты здесь же указано адрес интернет-магазина в адрес которого был совершен платеж э, ну и тот комментарий который я указал проверяю свою электронную почту И я вижу подтверждение от системы Omnis пришло письмо с подтверждением о том, что интернет-магазину bestfromtide.ru был осуществлен платеж на сумму 2840 бат. Есть ID транзакции, это уникальный идентификационный номер, который присваивается именно этому платежу. И я так понимаю, что в случае возникновения каких-либо проблем, Вот именно через вот, вот эту систему и через этот ID можно будет э, решать все свои проблемы. Э, заказ оплачен, оплата произошла, прошла успешно, как говорят математики, что и требовалось доказать. На этом все, спасибо за внимание.